Сказка про медведя и пчелу. На лугу, что возле леса, медведь разводил пчел. Ему нравится пчелиный мед, ох, как сильно! Был он пасечником давно, с тех пор, как медвежонком еще был. И папа у него был пасечник, и дедушка, и прадедушка. Каждый предок передавал своему потомку весь накопленный опыт. Давно уже жил с пчелами медведь, но однажды весной, когда медведь проснулся после зимней спячки, произошло непредвиденное. Все его пчелы улетели. Ни одной пчелы не было в ульях, хотя нет, одна пчела была – маленькая, скукоженная, со сломанными крылышками. Не успел медведь принести пчел в берлогу, впал в спячку рано. Медведь ее взял в лапу и из улья отнес к себе в берлогу. Накормил медведь пчелку медом. Пчелка ожила. Потом медведь отнес пчелку на печку, чтобы пчелка отогрелась. До самого лета ухаживал за бедной пчелкой медведь. Днем он ходил на улицу и делал ульи, но часто возвращался и следил за пчелой. Летом много новых ульев наделал медведь и восстановил старое, но не мог найти диких пчел в лесу, все пчелы куда-то пропали. Летом настал период троений. В это время пчелы ищут себе пристанище. И вот летом пролетала мимо медвежьей берлоги пчела разведчица смотрит, а в берлоге за окном сидит пчелка. Дикая пчела подлетела к нашей пчелке. Ты откуда? Я от медведя. Ты тут живешь? Да. А как тебе живется? Хорошо, медведь ухаживает за мной, хотя я и без крышек. Пчела-разведчица улетела, а через несколько дней пчел прилетела туча, и поселились они в каждом новом улье у медведя. Медведь за ними ухаживал и присматривал за пасекой. За его заботу пчелы наносили много меда себе и медведю. Медведь отъелся к осени, а осенью впал в спячку. Но перед зимовкой занес все ули в берлогу, чтобы и пчелам было тепло. А то опять улетят. Пока!